всем привет дорогие подписчики с вами канал криптогейн сегодня посмотрим проект у нас будет майнинг проект называется он если правильно я читаю hondais coin Скращу на видите аббревиатуру в принципе здесь будет только только майнинг это касается майнеров много спрашивал про подобные у нас проекты вот я нашел для вас пожалуйста он довольно таки свежий 2 декабря, октября извиняюсь у нас был анонс на bitcoin Талке. Uh, в принципе, там первые блоки только пошли. Я сам сейчас не занимаюсь майнингом. Особо подробно ничего не подскажу. Но, в принципе, оставлю контакты на разработчиков по всем вопросам, кодам, что нужно вообще вписывать, куда. Uh, можно будет обратиться к ним, они вам подскажут. Uh, в принципе, проект долгосрочный. У них дорожная карта рассчитана. То есть там на 2019 год у них все расписано, что они планируют и так далее. А в будущем будет уже не только майнинг, да, то есть будут еще и мастерноды. Мы это все посмотрим. Я думаю, для многих это будет интересно. То есть, о, так что можно пробежаться немного посмотреть. Что из себя вообще представляет данная монета, да, что это вообще за кое у нас, да, то есть я уже перевел заранее страничку, можно просто да, прочитать глобальная сеть блок на блокчейне, естественно, которая соединяет пользователей быстробезопасной э платежной сетью в отличие от остальных криптовалют да, они не используют ну, это алгоритм США 256 именно для майнинга, посмотрим что у нас вообще по деталям проекта указывается, что это глобальная сеть блокчейн это понятно, то, что, о чем мы только что говорили они повторяют да, здесь то же самое, то есть происходит у нас развитие от чего от Litecoin или он не использует упрощенный вариант скрипта. Так, предназначенный для пассивного использования. С постоянным развитием улучшания наша цепь состоит в том, чтобы быть криптовалютой. Ну то есть они будут равняться на лучшей криптовалюты, будут делать отдельно свою валюту, непосредственно именно путем э, майнинга. Но я на самом деле действительно в этом слав, вам только вот покажу проект, оставлю все ссылки, опять же, рассказать, что как к сожалению, в подробностях не смогу, но, опять же, если будут какие-то вопросы, в любом случае пишите, я найду ответ для вас и подскажу, что нужно, так, у них идет еще, что они здесь просят, опять же, идет разбор блокчейн, опять же, они говорят, что вы присоединялись в их да, то есть цепочку, грубо говоря, на они хотят взять большую сеть, ну, естественно, все, кто начинает майнить они образуют один, одну сеть, один блокчейн, вы мы В нем как бы работаем, с него и вы получаете свои монеты, естественно, свой доход. Монет у них будет там огромное количество, несколько миллиардов, чуть ли не сто, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Что у нас там будет. А, вот у нас все есть описание. 2 миллиона у них идет. Смотрим нас на что. Так. Сось миллионов. Это вообще, я такой, в миллиардах они измеряют. Это в миллиардах все для продажи и средств там, администрации суммы используются, чтобы получить сами монеты, да и перечислены на другие рынки, Я некорректно немного переводит, но вы понимаете, о чем речь идет. Будет использоваться, да, да, часть будет браться финансы именно для. которые будут вкладываться непосредственно в развитие самого проекта. Используют, ну, баунти программы, да, то есть награды за рекламу и так далее, это все понятно, да будет использовать размещение проект у них будет в будущем еще проект видите казино то есть э, скоро будет анонс это все в разработке нету ни демо ничего я не видел это будет в будущем проект видите я еще раз говорю что почему долгосрочно потому что они собираются делать сами видите проект чем будет с казино связан на в будущем они планируют мастер ноду уже вводить то есть поэтому я говорю что он долгосрочный и в него можно будет зайти почему я его непосредственно рекламирую я считаю что это достойно сюда будет именно зайти вы не потратите свое время свои деньги зря так это смотря что будет распределение до да, которое будет именно непосредственно майнингом заниматься понятно а, это монеты то есть 41 миллиард будет они будут заблокированы в 2020 эта часть разблокируется и так далее фонд там организация это все связано с майнингом это как э, я так понял как казино, в общем, как это лотерея и так далее, где можно будет играть, сыграть на эти монеты и так далее. То есть, опять же, я извиняюсь, если я как-то неправильно говорю, с насколько я знаю, так и есть. Ну, наименование монеты, может, посмотрели. Fund DSCN, нижняя ница HNDC, алгоритм скрипт, время блока минута. Здесь мы смотрим, как у нас будет прямая 2,5 миллиарда и смотрим награды за блок, у вот, нас идут самом начале вообще самый сок просто так что смотрите как раз сейчас все начинается можно зайти попробовать помайните думаю что-то с этого получите и здесь идет дальше особенности монеты понятно что большая емкость до да, быстрые транзакции и так далее как криптовалюты будет отдельные, которые не хотят естественно что это все будет анонимно все будет безопасно то есть быстрые транзакции будут и так далее. То есть децентрализованная естественно сеть блокчейн, на чем построена. И нет третьей стороны. Ну, в принципе, удобно. Они уже, кстати, о чем говорю, не то, что да, проект им открылся. Многие смотрю. И никогда таки не рекламирую, потому что открылись. А у нас в будущем где-то. Они собирают уже деньги, да, а в будущем где-то одну биржу какую-то обещают, непонятную. Здесь уже они залистились за свои бабки, естественно. Здесь они уже залистились на многие биржи. Уже мы видим, да, что у нас есть. Мы уже можем найти на них, уже в принципе торгуются монеты. И скоро с вами можете видеть, да, трейдеры Сатоша, Coin Exchange, Souls CryptoPia, именно дорогие биржи, которые реально стоят денег, они скоро появятся, как уже пойдет в полный ход сам проект, уже он то есть начнет действовать непосредственно уже будут не лестятся на такие биржи как криптопия понятно я говорю проект то есть не бедный ребята реально вкладывают свои деньги не на деньги там да какие-то пожертвования они все открывают а именно свои поэтому и собираются развиваться не один день да у них планы до 2020 года так что видим дорожную карту да то есть официальный э, анонс проекта релиз всех кошельков мобильная да то есть э, кошельки их уже можно скачать вот мы видим да то есть для windows до linux для ios и так далее все представлено мобильный даже кошелек версия здесь у нас только android и такого можно будет ее выбрать это нормально в принципе не знаю кому как видимо листинг сразу насколько бишь не знаю как по мне это классно сразу показывает что они готовы работать надолго то есть хотят Сюда забраться это плюс большой ну дальше смотрите какой будет листинг в четвертом квартале дальше опять же будет больше обменников инвестирую в новые программы они будут в баунти программы и в будущем у нас в 2019 году будет во втором квартале мы видим они уже хотят мастерноды да сделать новые обменники будут и так далее то есть разработка будет вот то о чем я говорил, такая казино. от это, этого здесь опять же ничего сейчас не скажу просто никакой информации пока что просто нету дорожная карта будет обновляться да то есть хонскоин э, э, сказино это все будет связано дальше будет там опять же награды но мы не будем зайти наперед это уже там девятнадцатый год и конец вот, то есть, это не важно видим какие у нас есть кошельки и так далее видим соцсети внизу может зайти твиттер там телеграм дискорд пожалуйста питкунтал гитхаб заходите смотрите почекаете на биткоин талке я уже их открыл здесь все более подробно такое описание ну, почти то же самое но в принципе опять же, зайдете посмотрите по блокам общее количество так далее как подключиться здесь кстати у них есть опять же это кошельки мы уже смотрели это все обменники все ссылки будут на них лайткоин биткоин так далее то есть можете все поменять это будет у нас код, это для подключения к самому майнингу, то есть все есть, все скрипты, все настройки будут представлены уже на биткоинталке, либо на сайте, или напишите в дискорде, администрация, они вам все дадут, пожалуйста, то есть все ссылочки на соцсети. Ребят, я думаю, вся информация есть, так что те, кто майнит, они знают, что к чему, и заходите, пользуйтесь, ребят, можете заходить смело на проект. Смело начинайте здесь манить. Отпишитесь в комментариях, о как получается. И будем работать. Будем работать, думаю, с этим. Потому что если сейчас появится постманинг, да, будущее мастер нода почему бы и нет. Если они там год продержатся, отлично. То я, может быть, и сам что зайду в будущем. Так что всем спасибо за просмотр. Давайте всем профита. Жду комментарии. Все, до встречи. Всем пока.